Друзья, я приветствую вас на своем канале Артема Фоксляда. Сегодня вашему вниманию я приготовил мужской кожаный рюкзак, выполненный из кожи буйвола с тиснением под рептилию. Замечательная кожа, имеет заводскую пропитку и выраженный эффект pull-up. На задней стенке вы видите карман, скрытый для документов. Давайте посмотрим внутренности рюкзака. Знаете, не удержался. Сделал еще один маленький потайной карман. Но каждый решит сам для себя, что в него класть. Можно чеки с магазина, можно пластиковую карту или заначка от жены. Рюкзак получился очень вместительный. Формат А4 проглатывает с головой. Внутри стенки рюкзака проклеен определенным материалом для усиления его жесткости, а также выполнен подклад шоколадного цвета. Давайте же посмотрим, сколько у нас вместится вещичек. Возьмем объемную папку формата А4, полную документов. Это может быть вместо нее ваш ноутбук. Ну и загрузим немножко трепья. Ну, куда ж бизнес эссора то Современный мужик бизнес это не мужик. Возьмем немножко горючки. Очечник для любимых очков. Ну вот, маленький Крепыш уже готов к путешествиям. Да, чуть не забыл про документы. Поместим их подальше. Сюда прекрасно также войдет современный смартфон внушительного размера. Ну вот и все. Собран и готов к путешествиям. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч. Комментарии и лайки приветствуются.